Hi there, Maxim. You did pretty well in a recent Stars tournament. обновляем страницу буквально несколько секунд занимается и действительно так друзья наша сумма как вы видите начинает расти происходит перевод денег на нашу карту в данном случае это как-то происходит вот такими скачками так ага вот 14 тысяч когда я делал это первый раз, я такого не видел, какая-то анимация дополнительная. И мы что-то вот здесь тоже отслеживаем, нам тут видно приходит сообщение о данном переводе.